мои дорогие подписчики, друзья и зрители моего канала о Денисова. на золотых песках наступил бархатный сезон и это о чем говорит о том, что пора отправляться в путешествие что мы сейчас и сделаем мы просто сменим картинку за окном вот так а как вам такой вид? или такой? но будем честными, у нас вид вот такой и находимся мы в Плоудиве отель наш, конечно, не в центре. Вот наш прекрасненький номер. Сразу обзор номера. Здесь туалет. Начнем сразу с туалета, ванна, чайник, вода. Прекрасный телевизор. Рабочее место блогера. Да. Картина античная. Мое рабочее место, твое рабочее место. Ну, ничего, общее рабочее место. Тут есть холодильничек. Номер небольшой, но довольно удобный. Добрый день. Добрый день. Так, тарелки. Мы приехали в старый город Пловдев на такси за четыре с половиной лево. Вот за этот шлагбаум пускают те автомобили, владельцы которых живут в центре. Но стоять им, скорее всего, придется на этих узких улочках. Хилл Пловдев. Да, тоже вот тут хотела снять ресторан Антика. Прекрасно. Тарт-галерея Филиполис. Тут красивые дворики. Смотрите, какие красиво. А это, оказывается, тоже ресторан. А мы пошли побродить просто по старому Пловдиву. Итак, что мы знаем о Пловдиве? Пловдив – второй по величине город Болгарии. Здесь население 400 тысяч человек. Первое упоминание – первый век до новой эры. Прежнее название – Филиппополис, одно из прежних. Музей изобразительного искусства. имеет богатую историю, его постоянно завоевывали, он входил в состав Римской, Византийской, Османской империи и все завоеватели оставили следы на этой земле. в галерее. Что такое? И видим Господи Иисус Христос, и от Бог истина Бога истина, Так, старинные улицы Плодьево, жарко По-моему, мы наверху где-то шарфики. Ой, какая прелесть. Да, я вижу. Ой, тут вообще как тут темно. Какие-то мухи. А надо туда заходить. Вот смотровая площадка. Тут все видно. Вон Алеша стоит, поставит вот три холма. Наш четвертая. Да, ну так говорят что их шесть вообще холмов осталось. Просто три видно со смотровой площадки, остальные так, видимо, где-то. А один холм срыли. А вообще пловдив должен стоять на семи холмах по Википедии. Отсюда очень хорошо виден город В общем, совершенно не нуждается в дроне Мы забрались на саму гору В 1978 году Плувдев. Становится столицей Румелии и объединяется с княжеством Болгария 6 сентября 1885 году. Этот праздник до сих пор празднуется в Болгарии. 6 сентября называется праздник соединения. Привет, Пловдив! Мы тебя снимаем на канале у Денисова и будем прославляться. Как здесь красиво! Нет? Чао! Ну тогда вы подписывайтесь на наш канал Да, на Олин канал Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комменты и будет у вас счастье. Да, как у нас. Ну -ка, пойдем, Ты пойдем, что а тут, кстати, отлично. Это сама внутри. Там а так да. хорошо, тенисто. Да. А может, один выпить какой-нибудь напиток? Пловдевская кошка. красота 863 год там вот внутри очень красиво мы сейчас туда поднимемся посмотрим внутренний дворик ой как красиво все украшено картинками добрый день хорошо спасибо и это все продается Titties, ne? Ja, wir kommen jetzt nicht zu uns rein, weil wir jetzt da mittendrin sind. Как красиво! Это просто вообще! я таких ещё не видели. Супер ногти! По-болгарски как видно? Ногти, да? Да, да. Да, это граната, я думаю. У нас опять свадьба. Тут, по-моему, все играют в свои свадьбы, уже другие. Тут одни женихи и невеста. Да. Там плоди. Да. Вот, православный храм Святой Димитр. Так, мы туда можем заглянуть. Тут темно. Ой, какая красотища. А здесь икон галереи, но она, наверное, закрыта. А нет, вот здесь. Иконы. И сколько стоит такая икона? Маленькая вот это красивая икона, это вообще крупная. Восхитно. Студентская Студенческая галерея. Специально с церковной живописи. Святой Георги. Мерси. Я тебя много. Чао, Чао. Чао, сюда театр. Пятьдесят метров. Ну мы все увидим. Совмещаем. одну минуту мы увидим Да, мы уже его почти видим. Опять это, смотри, она тут ходит, гуляет, на рыжик. А сколько стоит билетик? А сколько струва билет? А за пенсионеры... А, Немного. мама. Билет 5 лева. Мы пришли в античный театр в Пловдиве. Билет 5 лева. пенсионерам скидок нет. Этот театр построен в 113 по-моему, 117-м годах и вмещает 6000 зрителей. Здесь очень крутые ступени. Вот это родные ступени, средневековые, которые были когда-то. Поэтому мы будем осторожно спускаться здесь. Сейчас здесь тоже проходят концерты. Вот здесь вот сидит... Диджей и проводит здесь разные мероприятия. Вот в этом античном театре. Можно, они а новые, из мрамора. И все так долго сохранилось. В четвертом веке, после землетрясений, наводнений, он разрушился и был погребен под землей. Но его откопали, и вот теперь вот он такой красивый. А откопали его в 20 веке. Старинные камни, старинные окки. Заходить, да? что а, оставить, что, да, Красиво стоите. Ну, Тут видишь, какая... Ладно, ну, сегодня здесь, видишь, мероприятие. молодоженцы а кто такой говорил крестович крестович публицист юрист ученый державник но сегодня здесь какие-то свадьбы за свадьбой день бракосочетаний просто все сегодня женятся все нарядные невесты женихи да гости зеленый такси Саду. Здесь так Нет. стрит распространен. Немецкое консульство идем. Картинки. Мы можем сесть на самокат и гоняться по центру. И все прячутся в теньке. Так, обеколка Стария Пловдия. А здесь э, пешеходная зона. А, он там еще внутри. Вот это античный стадион. Вот, я поняла, ну, что мы... Вот, наконец-то. Мы нашли обеколку, античный стадион. Что такое беколка? Ну, прогулка. Тут горя гныт на игрище Олимпиады. 22-я Олимпиада. Макет этого стадиона. Да. Вот здесь вот можно спуститься вниз и пройти туда. Там есть какие-то магазины. А вот это субцинная Джимия Потомок Османской империи. Да, Джемия вся в пальмах. Красиво. Вот тут есть лифт. Можно спуститься вниз к античному стадиону. Так, сейчас у нас будет наш локтур. Мы сейчас идем по улице и просто снимаем все. всех. А вот эта пешеходная улица самая большая у них, прекрасная пешеходная улица. Ой, сколько народища-то.